Всем привет, с вами Валентин И хочу сегодня вам рассказать и поделиться своим мнением О ноже Ганза G704 Вот такой вот раскладной ножичек Вот Изначально он покупался для целей таких как вскрытие пакетов с новой почты по работе вот. Ну и там пострахать какой-то карандаш, какую-то палку там где-то на природе там заточить, Ну э, ни в коем случае не для каких-то там серьезных целей или для самообороны. <coughs> э, в принципе, дизайн у него достаточно интересный у этого ножа. Есть э, такая вот клипса которая крепится на трех болтиках причем можно ее менять либо с левой либо с правой стороны рукоятка сделана из материала G10 это специальный какой то пластик в общем ну достаточно интересно смотрится такой вот ножичек и по... а теперь рассмотрим клинок я его уже один раз перетачивал то есть делал кромку в принципе сейчас заточка достаточно нормальная Единственное, вот, что хочу показать, и что меня больше всего возмутило в этом ноже. Обратите внимание вот, на кончик ножа. Этот нож у меня случайно выпал из рук. Из небольшой высоты, ну буквально где-то полметра высота была от стола. И упал он на стол из ДСП. И вот мы видим результат. Он упал острием, причем ровно. И просто-напросто кончик ножа откололся. Вот такая была неприятная ситуация. Меня это очень сильно возмутило и не понравилось. Причем это произошло вот буквально пару дней назад. А так все время было с этим ножом как бы все нормально. Ну Тут есть на кромке небольшие... такие сколы выемки но я не вытачивал его настолько чтобы снимать потому что это очень много надо перетачивать сам клинок попробуем поймать ракурс вот возможно видно не знаю может не видно ну если присматриваться то видно можно проверить как он надо словить фокус Потому что что-то Клинок сделан из стали 440 Си. Интересной формы Сверху такие вот своды и ровные своды чуть дальше середины ножа. Очень интересно смотрится. Можно вот проверить. Не скажу, что нож заточен прям суперски. Ну, заточен достаточно нормально Для того, чтобы Резать пакеты Этого достаточно И единственное из-за этих двух Сколов, которые я вам показывал Конечно же оно Портит немножко режущую кромку И за счет этого Рвет бумагу Мы видим оно не режет а рывёт. ну если не попадает на эти сколы то в принципе бумагу режет ну, вот мы видим что если конечно же взять переточить его эти сколы то все будет в порядке он будет резать нормально Как раз я и говорю нормально не говорю идеально потому что я теперь сомневаюсь что этот нож из-за того что он упал просто на стол и откололся кончик то он может как-то резать очень хорошо за время службы этого ножа это где-то ну года полтора возможно два точно не помню Полтора-два года примерно. Он меня никак не подводил. Резал нормально. Один раз я его только затачивал. И причем я менял кромку. Все перетачивал. А так я им пользовался заводской заточкой. Что мне еще не понравилось. Я когда откручивал вот эти все винтики. Чистил нож вот эту вещь пытался снять то моя отверточка которая со специальными углублениями под эти все отверстия то есть оно посъедало просто весь металл и мне пришлось откручивать двумя плоскогубцами оно было достаточно туго затянуто и изначально при продаже этого ножа он очень так немножко туговато открывался пришлось немножко ослабить ну люфта вроде нету все нормально хотя нож я этот не бросал никуда в дерево и не собираюсь потому что я думаю что он не выдержит таких вот нагрузок как броски в дерево и тому подобное или какие-то серьезные испытания для него ну еще раз скажу что он покупался не для не для того чтобы как то защищаться с помощью этого ножа потому что наверное, на сто процентов на такой нож надеяться нельзя а просто для скрытия пакетов хотя лезвие выглядит достаточно агрессивно то есть все кто у меня видели этот нож на новой почте почему-то сразу немножко так остерегались и говорили, а вам не страшно ходить с таким ножом? На что я просто отвечал, ну я же не хожу им, не размахиваю налево, направо, он лежит у меня спокойно в кармане и достаю его только для того, чтобы там, открыть пакет или же там скотч как-то разрезать, коробку вскрыть и все я его даже э, на пикнике не использую в качестве там нарезки, каких там колбасы, там или шашлык отрезать. У меня для этих целей есть другой нож с фиксированным лезвием, а этот так у меня, можно сказать, EDC нож или походный городской мой ножик для под повседневной носки. Вот, ну что я могу сказать, выводы об этом ноже. Конечно, если у вас руки не такие корявые, как у меня, что я умудрился его уронить на ровном месте и сломать кончик ножа, и вы покупаете его только, как и я, для пользования каких-то наточить карандашик или там постругать какую-то палочку небольшую, то да, в принципе, он это достаточно удачный вариант. Если же использовать его для самообороны или же какие-то серьезные дела там <coughs> в поход то я бы этот нож откровенно говоря не взял не взял бы с собой и не посоветовал бы никому но это лично мое мнение вы можете как с ним согласиться так и нет В общем что еще хотел сказать здесь вот на лезвие <coughs> есть такая вот насечка кстати очень удобно держать нож я как-то своему малому выстругивал кораблик из кусочка бревнышка и было достаточно удобно вот так вот упираться и постригать какую-то дощечку то есть это очень так очень удобно на самом деле не буду позориться но это только из-за того, что на нем есть вот такие вот сколы на этом все заходите ко мне на страничку ставьте лайки Посмотрите, может найдете что-то еще для себя полезное. С вами был Валентин. Всего доброго. До свидания.